нужно подойти и заправить лодку водой. И еще мы хотим просто помыть дек. Потому что у нас лодка уже достаточно грязная, а мы хотим находиться постоянно в чистенькой. Так, фендеры есть. Прикольно, когда можно ничего не проверять, а все уже готово. Возьмите, свяжитесь с Мариной, скажите, чтобы нам ассистент сделали на берегу. Марина, Марина, Марина, это с Сэнэнблот. Довередми, вауэр. Спасибо, вауэр. С носового начинаем? Okay. И с носового, и с кормового, надо с двух. Okay. Давай, кидай его. Okay. Все, класс. Go forward, cap. go forward! Вперёд, forward. forward. Okay. Go forward, cap. Forward 1. Okay. Ну, все, чатенько. На собой заберете. Да-да, уже его забрал, лежит. Уже все, да? Да-да. Класс! Саша, четкий. Я ждал. Четка просто прямо как... Хопа! Четка как хопа. Аня готова к, да. к помыву лодки. Я готова. А я сейчас, как вода пойдет набираться, Это я что? с вашего позволения пойду помоюсь и поброюсь. Ага. Я думаю, там будет. Скорее всего, черно, на вас. Так, вот это вот все у нас мусор, который мы накопили. Его у нас много, наша задача сейчас, ребята сгрузят тузик, поедут э, на petrol station и там его заправят, потому что он у нас уже все сухой, а мы пока начнем мыть лодку. Ну что, давайте, тузик на воду. Да-да. Вот. и ты вот смотри, как он проходит над бортом. А после того, что он проходит, уже... Сюда. топ и... пока что, а, а? Чуть-чуть отдай. Чуть-чуть понимаешь? -чуть. И чуть-чуть заполни. -чуть. -а -а -а -а. Все, погнали, любимся. Дело делаешь, а потом перехватываешь, а -а -а. и чтобы не было момента... Вот именно, чтобы не было вот этого. Так, вот этого ребята, хорошая давай. развлекаться, Давайте уже Мы его. все делаем, ты давай делай свое. Ага. Вот, вот этот носик, ты знаешь, еще. Ну, этот носик, чтобы туда оставить, это понятно. Да. Ну, все, а, а, мы потом просто перестегнем. Нет. Вот, Сейчас а... мы наполняемся сначала, потом перестегиваем на моем лодку. Я Такая идея. Прямо в эту в можно okay. выпустить. Окей. Когда все происходит, вот просто нравится. Такой, наш чух-чух-чух-чух, я только подхожу, уже все швартовые, уже все висят, фендеры висят. Я говорю, а веревке есть? Уже все давным-давно, все подготовлено к броску. Пришли, в воду, такие, воду открыли, Саша наливает, Вова уехал заправляться. Такое, то, что можно обычно делать полдня, здесь происходит, вот уже произошло за минуту 5, наверное. Видите, какая у нас лодка грязная. Куча мусора. Это от деревяшек, понятно, вот это от мусорных пакетов. Вообще плохо, что у нас не получается мусор выбрасывать более часто, потому что от него, блин, еще и запах появляется. В общем, ну, у нас тут выборов особых нету, поэтому делаем то, как оно получается. Но это все ничего страшного. Сейчас вот мы заправим. Сказали, что э, воды напор будет нехороший. Это будет наливаться, наверное, полдня с таким напором ну, ну и ладно будем наливать мы пока вытащили на берег весь хламовник и вот не так много поднимали все потому что ну чтобы была возможность вымыть палубу вот эту грязную ну, а дальше сейчас приедет Вова и будем начинать уже непосредственно уборку лодки и будет наша лодочка чистенькая и красивая с химией ее помоем будет клевая Ой, несется, несется. Вавелла, Вавелович несется Вавелов Вавелович Судя по скорости, я сразу добыл. открыт. А привяжу его сзади просто. Получилось? Алис гуд? Ну, что-то там, чуть меньше 350 грамм. Ну, нормально, отлично. Супер, класс. это хорошая футболочка. <свят> <свят> а, ничего не заплатил. Сказали Выборьтесь здесь? Воду, да. О, отлично, класс. Руд? А вот это вообще Руд? хорошо. <свят> Дина уже сделала красоту. Чисто, красиво. А теперь наша очередь. Закроем все окошки. Молодец. <свят> И мы пошли вымывать лодку. <свят> Помстыся ему. Как-то напор не очень. Вот. Выглядит Вова, как будто ты обоссался. Такой челлендж. челлендж. <свят> новые времена. Новые Требует времена. решений. <свят> а давай как в кто рекламе было и стало. Давай это быстро сделаем. Давай сделаем это по-быстрому. Да-да-да. Квики. Квики. Это, Вова, это... квики, квики. Квики? Угу. Это где-то. А знаешь, раньше... что такое квики? Ну, быстрее, квики не, это быстрый не... секс. <laughs> Где-нибудь да. там в лифте. Да, в лифте. Нет, Я так увижу, да. Весьма медитативно. Угу. Это интересно, есть ли это попроще способ? Я об этом уже думал. Вывалить может его на пир за с ведратом как-то. А нет, сейчас туда. Здесь хорошо, вот можно нормально мыть. Вообще пас. артофосфорная кислота вот это вот мониторы потом отдельно у меня есть средства для мытья мониторов. Ну что я пошел пластик мыть вот это опасно у нас здесь есть химия которая для тика вот она здесь такая пенистая это дегризер. я вам когда-то если посмотрите старое видео там будет я рассказывал как мыть тик это будет ссылочка э, в углу этого видео. А пока мы просто берем щетку и начинаем чистить тик здесь как кокпите. Да, да, да, оно. Слово такое матершина пенистое. Пенистое, это по Сейчас-сейчас еще сейчас будем. Так, тут это, видите, сколько грязи. Сейчас еще здесь немножко постоит. И его смоют водой. Уже грязный течет, уже смыл, да? Да. смываешь тогда у эти все смывайте а я потом смою кислотой борт Мы уже помыли налили тик restore теперь мы ждем пока он высохнет и все мы прекрасны саша пошел заливать воду в танк вот так вот называется игра в танчики залей танк и потом начинаем все складывать обратно В это время девочки уже, наверное, внутри привели там все в порядок Собрали-разобрали А у нас здесь, вот, вы видите, какая красота Все-таки приятнее находиться на лодке, которая чистая Значительно в такой помойке, я думаю, что мы заслужили на баночку, как Вова сказал, 7-Up фирмы Red Stripe 7-Up фирмы Red Stripe Он все равно трендит, поэтому не слушайте его как может человек объективно воспринимать реальность, который не может уехать с лодки? Мы его подкалываем очень по-злому. Получился какой у нас. И пластик отмылся, мы его кислотой помыли. Пластик вот такой красивый. Тик красивый. Вообще шикарилась. Воду сейчас зальем. Получилась чистая-чистая лодка. Э, Вов, надо помыть у них донышки, они грязные очень. Я так понимаю, что тузик у нас тоже будет чистый. Да, непременно. Отмывается? Да-да, алисбут. -да. А вот то, как у нас делается доставка. О, е! Не нанеси ты далеко, давай здесь. Привет, как Давай-давай-давай, заберу. да Вода. А, а, Вы воду, воду, воду, воду. воду сюда составили, да? Понял? Ну, что, все, можем да. Так, ну что, все, доливаемся и гол. Надо этому чуваку позвать его будет и сказать, что мы уже все. Да, я сейчас с ним свяжусь. По радио скажем, да? Да, да? Отлично. We are going to the anchor. <laughs> Just and it and go like itself I'm steering now <laughs> Очень смешно Короче, мы просто отвязались и в бок ушли, все А вот теперь можем добавить газку и поехали Вот так вот потихонечку отползаем. От пирса нам отъехать получилось достаточно просто, как я уже видели. То есть на самом деле весь прикол в том, что нужно было там отвязать сначала один швартовый, потом второй как-то там задом, передом уехать. А можно было просто отвязаться и боком уехать, что, собственно, мы прекрасно и сделали. Наконец-то нормальное место, где мы будем проводить время. Коверчик сохнет, платформа едет вниз. Идеально. И теперь можно открыть баночку пива. Мы ее уже просто открыли. Давайте подведем итоги, что же за сегодняшний день было сделано. Итак, основная задача была, это заправить лодку водой. У нас в Тузике закончилось топливо. И э, все, что мы хотели сделать, это помыть лодку, потому что еще с перехода, еще с Доминиканской Республики мы ее, конечно же, мыли, но мыли ее соленой водой. Пресной воды она не видела, но раз мы уже решили и заодно и заправить воды, то э, при наличии воды не помыть лодку, это было бы достаточно большое кощунство. Мы этим воспользовались, поэтому лодка у нас теперь чистая. С нашей стороны мы вам показали как прошел еще один день, еще один технический день у нас на лодке а с вашей стороны нужно проверить подписку, проверить лайк оставаться в хорошем настроении колокольчик не забудьте и буду рад с вами со всеми пообщаться, вы же знаете что я стараюсь отвечать на комментарии пока у нас еще такая на канале не, не очень большая группа людей и я еще успеваю это делать поэтому жду от вас и до встречи через несколько дней. Пока!